Когда мы только начинали играть, я и предположить не мог, что мы станем такой отличной командой. Теперь мы горой друг за друга не только на площадке, но и в жизни. Наш спорт — это то, что нас объединяет. Наш спорт — наша жизнь.